Надо отметить, что Чингисхан был не только завоеватель, но как и всякий крупный государственный деятель, он обладал в известном смысле концептуализмом в своем мышлении. Ибо он привнес чисто вообще китайскую идею о мандате неба, которая, собственно говоря, и дает право властвовать. Это очень хорошо разработано у Конфуция. Значит, всем на земле управляют боги. И вот когда они видят, что народу нужно устроение, боги находят достойного мужа, которому дают мандат на наведение порядка. Этим объясняются победы данного мужа. Народ к нему притекает, объединяется вокруг него. Он устраивает народ, и возникает государство, простирающееся на тысячу ли. С запада на восток и с севера на юг. Потомки этого великого мужа правят в соответствии с мандатом небес. Но если в следующих поколениях они начинают себя любить больше, чем богов, и любить себя больше, чем интересы государства, который воспринимается как интерес народа, а интерес народа как интерес государства, выражаемый правителем, то ведь боги могут что сделать? Отвернуться. И погубить заносчивого властителя, передав мандат неба другому великому мужу, который возьмет на себя функцию устроения жизни народа. Вот так вот. Ну вот Чингис хан и стал утверждать, что он поруч, получил мандат неба, было ему откровение небес. Ну, там на самом деле он никак Мухаммед, или Иисус, или Моисей, он не подымался ни на какую гору. Это ему все написали так. Ну, я очень упрощаю рассказ, естественно. Это все ему написали китайские чиновники из Академии Сынов Отечества, когда он разгромил Северную Китайскую империю. И вот, вот небеса ему сказали, что ему дан мандат на то, чтобы, вы не поверите, объединить все народы Земли от моря, где солнце всходит, до моря, где солнце садится вечером с падки. И тогда наступит людям, Прямое счастье. Будет единая держава, которая обнимет всю обитаемую землю. Нигде не будет войны, потому что будет единая власть. Будет единый закон. Будет значит, единое отношение к вере в Бога. Не одна религия, вы поняли, а единое отношение. То есть все религии будут примирены. Будет единая монета. Будут единые меры веса, расстояния, единые налоги, единая система управления. Люди будут жить и радоваться до скончания веков. Если, конечно, нравы у них опять не испортятся. Таким образом, монгольскому народу было объяснено, что они не просто так бандитствуют на боссу ногу и режут всех, то встают у них на пути. Нет, нет, нет, нет, нет. Они преследуют высшую божественную справедливость. И поэтому они идут туда, куда их Чингисхан пошлет, а послал он их обычно далеко, как вы понимаете, чтобы выполнить волю небес. История России